И всем снова здорово, это снова я, и это новая рубрика на моем канале, которая так и не получила своего продолжения, и за это я извиняюсь. Называется рубрика «Новости». М -м -м, так. Э -э Смотрите, даже сам Трамп раскритиковал то, что... Украине много оружия и боеприпасов. Сейчас даже сам бывший президент Америки раскритиковал это. В Вашингтон 11 мая. Реа новости. США передали Украине слишком много оружия и боеприпасов, которых нуждаются сами, заявил Трамп. Дон, бывший американский лидер Дональд Трамп. У них же у самих там в Америке практически ну каждый день война. И это 11 мая, это сегодня Вашингтон Риа Новости. Мы отдали так много оборудования, у нас не осталось бы и припасов для самих себя. И прямо сейчас мы отдаем их так много, сказал он в встрече с избирателями, которую устроил в прямом эфире телеканал CNN. Это главный американский теленовостной канал. На вопрос, желает ли он победы Киева, Трамп ответил, что мыслит категориями победителей и проигравших. «Я хочу, чтобы все перестали погибать, и русские, и украинцы», — сказал он. При этом Трамп не стал говорить о роли президента России, ну нашего великого и могущего Владимира Владимировича, в происходящем, заявив, что подобное обсуждение сейчас может только затруднить урегулирование ситуации на Украине. При этом он повторил свое утверждение, что в случае повторного избрания за 2-4 часа урегулирует конфликт. То есть, если верить Трамп, то если его снова изберут, то он урегулировать э, ситуацию на Укра... конфликт э, России и Украины. А не. Ну, при этом Трамп не стал говорить, что роль вот. Заявил, что подобное обсуждение сейчас может оттруднить урегулирование ситуации на Украине. При этом он повторил свое утверждение, что в случае повторного избрания за 24 часа урегулирует весь конфликт России и Украины. Не ну. Москва в прошлом году направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Эх, ребята, ребята, они же, наверное, ну не сами поставляют киевским властям эти оружия. Их, наверное, там Киев прессует немножко. Москва, э, э, глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и Альянс напрямую участвуют в конфликте не только передачи оружия, но и подготовка кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. Эм, ребята, я могу вам так сказать. Тут же было написано, что Трамп сам, не Трамп сам, э... ну как бы, я так понял. Трамп, ну, не стал говорить о том, что президент Владимир Владимирович Путин наш, ну, в происходящем как-то не замешан. Он сказал подобное... Э, так, он сказал, что если его изберут на второй срок президентом, то он за 24 часа может урегулировать конфликт России и Украины. Ну, я думаю, что все может быть. Может и Трамп регулировать наш конфликт, может и может и не Трамп, может и о Грузия почитай это Белиси сегодняшний день. Грузия могла столкнуться с экономическим спадом в случае введения санкций против России, однако промин Прагматичная политика Тбилиси позволила добиться роста ВВП валового продукта. Вот, да, валовый продукт. А теперь и отмены со стороны Москвы визового режима, а также возобновление авиасообщений заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Коб... Кобахидзе. Мы посчитали, что могло вызвать для грузинской экономики введение санкций против России. Например, если в прошлом году у нас было более 10% экономический рост, то мы могли бы потерпеть 10-18% падения экономики. Этого требовали радикальные оппозиционеры. Они хотели разорить страну и, смогли, и не смогли этого достичь, так как мы придерживались твердой позиции, сказал он в интервью телеканалу «Имиди». Как отметил политик, правящая партия ведет прагматичную политику, результатом чего стало решение российской стороны отменить визовый режим и возобновить прямое авиасообщение между странами. И это по решение пойдет на пользу гражданам Грузии. Вот, подумали же. У нас конструктор. Конституционная обязанность содействовать связи диа диаспоры с Грузией. Содействовать нашей связи диаспоры с Грузией. Наша конституция обязует нас заботиться о сохранении связи этих людей с родиной. То есть мы Грузии можем не... Э, так. Почему... Почему мы должны вести санкции против своих же граждан? Непонятно, добавил Кобахи, Кобахидзе. Это, так скажем, правитель этой партии Грузии ИМДИ. Грузинские власти ранее отказ, отказывались вводить финансовые и экономические санкции против России, объяснив это тем, что они действуют исходя из национальных интересов страны. Президент России, я не буду читать этого имени и фамилии, отметил с 15 мая визовый режим с Грузией. Отменил, а блин, а также снял запрет для российской авиакомпании на прямые перелеты в страну. То есть сейчас можно из России, к примеру, в Грузию перелететь. Так, как уточнил в минтрассе, сейчас перевозчики ведут подготовку к возобновлению полетов. Планируется еженедельно осуществлять семь, как минимум 7 прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно отественных отечественных самолетах. Так. Не знаю даже какую дальнейшую статью почитать. Все смешнее и смешнее, блин, с каждым разом. Мне эта новость интересна. Честно говоря. Паста. Москва. 10 мая. То есть вчера. Реа новости. Владимир Владимирович наш. Ясно солнышко блять. Подписал указ о призыве на военные сборы россиян пребывающих в запасе соответствующий документ эм, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. постановляю, постановляю призвать в 2023 году граждан Российской Федерации пребывающих в запасе для прохождения военных сборов. В вооруженных силах РФ, войсках Национальной Гвардии РФ, органа Государственной Охраны и Охраны Федеральной Службы Безопасности, говорится в тексте. Блин, а... В соответствии с указом провинции, региональной власть должна обеспечить выполнение мероприятий, связанных с проведением сборов. Призыв на военную службу, установленная законом... Привлечение граждан для использования воинской обязанности в результатах вооруженных сил и других войск. Это составная часть комплектования армии. Сбор, России, эм, сбор россиян на запас направлен на совершенствование боевых, боевой выручки резерви, резервистов. Это плановое мероприятие. Оно проводится ежегодно. Повестки запасникам могут приходить с периодичностью раз в три года. Максимальная продолжительность сборов для них два месяца, при этом за все время резервист может провести на службе не более 12 месяцев. В среднем призыв тех, кто находится в запасе, происходит раз в год. Вот это вот я хотел услышать. От сборов освобождены служащие и гражданские работники правоохранительных органов. Там пожарные, сотрудники таможни, и граждане с бронью, закрепленные за органами государственной власти. Я не. Ребят. Короче, вот это вот такие вот новости покашно, пока что. Давайте, короче, всем до скорых встреч. Я не буду эти, эту новость комментировать последнюю. Ну, ладно, короче, давайте всем пока-пока, до скорых встреч. Увидимся в следующих видеороликах. Пока.